Яркий, терпкий и очень вкусный джем из ежевики обязательно приготовьте на зиму. А чтобы он был более нежный, избавимся от косточек, берите на заметку. Джем из ежевики, если варить недолго, получается жидковатым. Для его загущения можно добавить пектин или смеси на его основе. Если ягоды пресноватые по вкусу, добавьте при варке лимонную кислоту или лимонный сок. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема из ежевики без косточек. Ежевику переберите, удалите испорченные и хвостики, сполосните ягоды и дайте воде стечь. Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения, всыпьте в кастрюлю ягоды и варите в течение 2 минут. Протрите ежевику от семян через мелкое сито. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Добавьте в ежевичный сок сахар и перемешайте. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения и варите до желаемой густоты. Разлейте горячий джем по чистым, стерилизованным банкам и закройте крышками банки с джемом переверните вверх дном, оставьте до полного остывания. Джем готов. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится: ежевика 1 килограмм, сахар 1 килограмм, вода 250 миллилитров, количество порций 1 Комментируйте. Подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.